Вбросы, карусели, неправильный подсчет голосов и подмена протоколов. У избирательных комиссий полно всяких приемов фальсификации выборов. В современной России такими нарушениями уже никого не удивишь. Но минувшей осенью несколько избирательных комиссий совершили очередной прорыв. Им удалось организовать вообще полностью незаконные выборы. 8 сентября в Иванове, Шуи, Фурманове и Порзнях Лугского района прошли дополнительные выборы депутатов. Это обычная процедура, когда действующие депутаты складывают полномочия, на освободившиеся места выбирают новых. Теперь внимание! Во всех четырех населенных пунктах основной созыв депутатов был избран в 2015 году, на 5 лет. Значит, срок полномочий всех депутатов закончится уже в следующем году. 13 сентября 2020 года пройдут выборы новых созывов. Давайте посмотрим, например, на Ивановскую городскую Думу. Да избранные в нее депутаты начали работать 18 сентября. И оставаться депутатом им предстоит меньше года. Даже по версии областной избирательной комиссии, их полномочия закончится 13 сентября будущего года. А теперь просто открываем областной закон о муниципальных выборах. Читаем 6 пункт 49 статьи. Дополнительные выборы не назначаются и не проводятся, если в их результате депутат не может быть избран на срок более одного года. Может мы просто придираемся? Днем меньше, днем больше. Какая разница? Что же, давайте почитаем федеральный закон об общих принципах местного самоуправления. Статья 40, часть 2. Срок полномочий депутата не может быть менее двух и более пяти лет. То есть никаких выборов в Иванове, в Шуи, в Фурманове и Порзнях в этом году быть просто не могло. Зачем же столь откровенно нарушать закон? И какой смысл кандидатам тратить деньги на предвыборную кампанию, чтобы стать депутатом всего на год? Попробуем предположить. В городских бюджетах всегда заложена некая сумма на исполнение наказов избирателей. В Иванове, например, по 3 миллиона рублей каждому депутату. И основная масса исполнения таких наказов наверняка будет проводиться летом, во время избирательной кампании в Новую Думу. То есть новоявленные депутаты будут проводить предвыборную агитацию за бюджетный счет. Ловко. Да и само проведение выборов штука недешевая. Во все том же Иванове на эти цели было потрачено почти 5 миллионов бюджетных рублей. Потрачено, повторюсь, незаконно. Организацией проведением выборов, которых не должно было быть, занимались избирательные комиссии Иванова, Шуи, Фурманова и Порзневского поселения. Именно они должны были следить за исполнением законодательства. И именно они же его и нарушили. Неважно, специально или по незнанию, никакого доверия к ним оставаться уже не может, эти комиссии должны быть распущены. Распустить безграмотные комиссии могут соответствующие думы и советы депутатов. Для этого им нужно подать заявление в суд, не позднее трех месяцев со дня сдачи отчета о расходах на проведение выборов. И если бы депутаты действительно дорожили бюджетом, то есть нашими с вами деньгами, то сделали бы это как можно быстрее. Мы направили депутатам всех этих поселений заявление о необходимости распуска избирательных комиссий. Вы тоже можете это сделать. Ссылки на примерный текст есть в описании. Более того, мы считаем, что областная избирательная комиссия, которая должна была наблюдать за соблюдением закона, тоже не справилась со своими обязанностями. Мы считаем, что ее членам нужно выразить недоверие, и об этом мы написали губернатору и областной думе. Единоросы вместе с недобросовестными и некомпетентными членами избирательных комиссий делают все, чтобы вместо достойных кандидатов избирались очередные жулики. Чтобы этому противостоять, у нас есть надежный и проверенный инструмент. Регистрируйтесь на сайте умного голосования, чтобы на очередных выборах не оставить единоросам шансов.